Я Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – братья наши меньшие. Почти у каждого человека, почти в каждой семье есть четвероногие животные. Грызуны, кошки, собаки, кто-то заводит поросят, кто-то каких-то хищников, значения не имеет. Я хочу вот вам о чем сказать, когда вы в свой дом приводите животного, когда вы приобретаете это животное, вы в дом берете не игрушку, не нужно ошибаться, не нужно строить иллюзии, что это игрушка, имеющая душу и тело, чувствующая боль, понимающая даже как и о чем с ней иногда разговаривают, это животное предназначено для того, чтобы вы его любили, оно дарило любовь вам. Не надеясь на то, что эта игрушка превратится в молчаливое существо, которое будет забиваться в углу и не показывать своего носа, когда оно вам мешает, или когда вы злитесь, или когда у вас нет на времени, и будет появляться, улыбаться, лизать вам руку, когда вы этого хотите. Запомните, это полноценный член семьи независимо от породы, от веса, возраста и внешнего вида. Вы в дом привели душу, вы в дом привели члена семьи. Как правило, он младше вас, слабее вас и почти ничего не умеет. Но самое важное, что вся его жизнь, и в том числе здоровье, зависит лишь от вас и от членов вашей семьи. Поэтому, принеся в дом животное, принимайте его как равного себе. Заботьтесь больше и чаще о нем, чем о ваших детях, родных и близких. Прежде всего нужно подумать о животных. Они беспомощны абсолютно. Если ребенок даже в трехгодовалом возрасте может хоть как-то о себе позаботиться, что-то достать с холодильника, что-то попросить. Еще меньшего возраста дети могут что-то до чего-то добраться сами, попить воды, либо что-то утянуть со стола. Но животные, особенно те, которые в клетках, не могут ничего. У них могут быть пустые тарелки с едой и с водой. Собаки и кошки могут остаться тоже без ничего, без внимания и ласки. Но чаще всего мы их ругаем, проклинаем, даже бьем, наказываем, а иногда даже выбрасываем на улицу и даже убиваем через усыпление или собственными руками. Бывает и такое. Были случаи, когда собак и вообще животных выбрасывали с окна в многоэтажек. Подумайте. Если вы домой несете живое существо, надеясь позабавить себя, родных и близких, не делайте греха, не берите душ на, на, э, грех на душу, не ломайте свой собственную жизнь и жизнь этого несчастного создания. С полной ответственностью, с пониманием того, что теперь вы за него ответственны, вы обязаны его любить до конца его дней. Как будто бы вы родили своего собственного ребенка и воспитываете его. То же самое с животным. Любите Его искренне, заботьтесь о Нем искренне, не жалейте денег, если не у Вас есть. Если нет денег, старайтесь жить так, чтобы хватало всем. Но более всего, уделяйте внимание Ему, этой кошке, собаке, да чему угодно. Если с людьми рядом живут животные, это знак Бога, что Вы чем-то помечены таким, что сами животные живут, то есть с Вами рядом, бок о бок живет часть природы. Если вы чувствуете себя царем природы, поступайте по-царски. Пусть ваш, так сказать, подчинен, если вы себя таковым чувствуете. Чувствует благо, тепло, любовь, заботу. Но иногда себя люди чувствуют тиранами и становятся хуже животных, хуже злых собак. Тогда животные превращаются в рабов. Умирают, болеют, ходят голодные, прячутся под кроватями, за шторами. В темных, сырых углах, лишь бы их не били, не оскорбляли. Проснитесь. Любите своих животных. Берегите их. Цените их жизнь. Тогда вам воздастся. И тогда будут любить вас. Будете любить вы. Это настоящая жизнь. Это счастье. Жить бок о бок с животным миром. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.